Ребята из компании Joyetech постоянно радуют нас своими новинками, чего только стоит их очаровательный AvioBox, которого по праву можно назвать самым совершенным подом 2021 года. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. И сейчас я расскажу вам про новый девайс от этого чудесного производителя под названием White Vic. Устройство поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке На лицевой панели изображен сам девайс, есть логотип производителя и название самого устройства На противоположной стороне у нас все как всегда Технические характеристики, комплектация и скрэйч-код для проверки на оригинальность Открыв коробку мы первым делом увидим сам девайс вот в такой вот специальной упаковке Также там располагается гарантийный талон и инструкция WideWig выполнен в форм-факторе стика с закругленными гранями. Есть 5 расцветок, покрытых софт пластиком, а есть 2 расцветки с узорами, корпус которых выполнен из металла. На корпусе имеется логотип производителя, отверстие забора воздуха, индикатор заряда аккумулятора и разъем USB Type-C для зарядки. Ничего лишнего. Напряжение на картридж подается при помощи затяжки. Регулировка мощности и обдува не предусмотрены. А мощность устройства варьируется от 9 до 12 ватт. Запитание устройства отвечает встроенный аккумулятор на 800 мАч, а от 0 до 100% он будет заряжаться примерно в течение одного часа. Свое название White Vig Device получил в честь одноименной технологии, инновационность которой заключается в устройстве намотки поди используется больше в сравнении с другими системами количества хлопка, соответственно, он может удерживать в себе больше жидкости, что положительно влияет на вкусопередачу, так как намотка всегда остается оптимально пропитанной, вне зависимости от того, в каком положении находится само устройство. Новинка в некотором роде похожа на прототип, и производитель обещает нам выпустить много моделей с подобной технологией. Теперь поговорим про картридж. Крепится он к корпусу мода при помощи двух довольно мощных магнитов. Его объем составляет 2 мл. Работает он на несменном испарителе на сетке с сопротивлением 1,2 Ом. Отверстие для заправки находится в верхней части, прямо под дриптипом. Для того, чтобы заправить картридж, нужно снять дриптип, заправить картридж через клапан и установить дриптип обратно на картридж. Теперь о самом главном. Вкус устройства передается отлично, никотин также хорошо ощущается. Ну и конечно же девайс обладает прекрасной, можно сказать, самой настоящей мтл затяжкой. В конце хочу сказать, что Joytech выпустили действительно интересный девайс с большим будущим. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.